Здравствуйте! В эфире самая полезная программа на телевидении «Эконом». Каждый из нас, пожалуй, даже по нескольку раз в день смотрит в окно. А вот на окно, и уж тем более внутрь окна, уверены, мало кто заглядывает. Сегодня мы решили исправить эту ошибку, а поэтому пришли в гости в компанию «Калево». Компания «Калево» – лидер по производству и инновациям на оконном рынке России. По технологиям производства и инновационным разработкам компания на несколько лет опережает остальных участников оконного рынка. Являясь клиентоориентированной, Калива гибко реагирует на потребности рынка, постоянно разрабатывая новые продукты. «Калево» основан на феврале 1995 года. Это единственная в Центральной России оконная компания с полным циклом производства, который включает в себя производство ПВХ-профиля, стеклопакетов, расчет пластиковых окон и дверей, изготовление, продажу и установку пластиковых окон и дверей, а также витражей. Роботизированная сборка окон позволяет обеспечить непревзойденное качество, которое контролируется на каждом этапе производства. Все для того, чтобы клиенты были довольны. Прежде чем узнать, что же такое современное пластиковое окно и каким оно должно быть, предлагаем обратиться к истории создания и развития окон из ПВХ-профилей. Об этом поговорим с Анастасией Куликовой, менеджером компании Калева. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вспомним, какими пришли в Россию пластиковые окна. Основная идея на первом этапе развития рынка – это было просто – закрыть проем с современным окном. Клиент еще не понимал особенностей данного продукта, но он оставался сравнительно редким. Это были профильные системы с строительной глубиной 60 мм с тремя камерами. На первом этапе развития рынка они комплектовались с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм – это были первые окна из ПВХ-профилей в России, появившиеся в 1967 году. Довольно длительное время никаких существенных изменений в потребительских свойств таких окон не было. Единственное, что появились профили с четвертой камерой. Они комплектовались уже двухкамерными стеклопакетами и добавились некоторые опции фурнитуры. Но никаких кардинальных отличий, которые привели бы к появлению новых свойств оконных конструкций, не было. Это были окна первого поколения. Если не ошибаюсь, окна именно такого типа до сих пор являются основной продукцией большинства производителей России. Совершенно верно. В то время как «Калево» уже год назад сняла их с производства, как не отвечающий нормам энергосбережения. Поэтому следующий этап развития оконных конструкций проходил под лозунгом «Теплее». Основной признак этого стал массовый переход в Европе на профиль с увеличенной строительной глубиной 70 мм. Кроме увеличения строительной глубины профилей, наметилась тенденция на увеличение количества камер в них. Увеличенная строительная глубина также позволила применять более толстые стеклопакеты, отвечающие лучшим характеристикам по теплой шумоизоляции. Этот классок мы считаем вторым поколением окон. Сегодня именно такая продукция является массовой на рынке Германии. В России также наметилась тенденция к переходу к таким типам конструкций. Где-то быстрее, где-то с отставанием, но процесс идет. Этому способствует возросшей квалификации потребителей и изменение строительных норм. Анастасия, а что компания «Калево» может предложить своим клиентам, которые уделяют особое внимание, тепло и энергосбережению в своем доме? 1 сентября 2010 года компания «Калево» предложила российскому потребителю новую модель окна «Калево Стандарт». И уже к 1 ноября доля этого продукта в структуре продаж компании выросла на 47%. Специалисты компании Калива объясняют повышенный спрос на данную модель окна ее улучшенными характеристиками и привлекательной ценой. Новый профиль имеет строительную глубину 70 мм. состоит из четырех камер, расположен по схеме двойная шуба наружу. Это увеличивает теплоизберегающие характеристики окна, приближая его по этому параметру к более дорогим пятикамерным аналогом. Также кальвый стандарт является широкоформатным окном, пропуская в дом на 4,4% больше света. Это что касается профиля. А сейчас так много говорят о разного рода стеклопакетах. Компания Калиева чем-то может в этом отношении удивить? В нашей модели окон мы устанавливаем уникальные энергосберегающие стеклопакеты со стеклом с серебряным покрытием. Компания Калиева всегда делала ставку на энергоэффективность. Поэтому в своем портфеле мы имеем продукты, которые соответствуют новым нормам. Нашими специалистами были разработаны и успешно испытанные уникальные скульпакеты с двумя низкомиссионными и стеклами и заполнением аргоном. Два низкоммиссионных и стекла из заполнения аргоном не только значительно снижает теплопотери, но и создает дополнительный комфорт дома. На ощупь новые стеклопакеты даже зимой остаются теплее. За счет большего коэффициента сопротивления теплопередачи и применения низкоммиссионного стекла достигается дополнительная разница температур на поверхности остекления по сравнению с другими стеклопакетами. Но и для сравнения, при морозе минус 20 температура на поверхности стекла у обычных стеклопакетов будет на 4-5 градусов ниже, чем у стеклопакетов, которыми оснащены окна картина. При морозе минус 25 разница будет составлять уже 5-6 градусов. Использование таких видов оконных конструкций с двумя низкомиссионными и стеклами заполнения аргоном позволит снизить затраты в частном домостроении на отопление до 35-40%. Преимущество этого уникального стеклопакета не ограничивается зимним периодом. Летом он отражает уличную жару, сохраняя дым приятную прохладу. Важно отметить, что такого рода стеклопакеты подходит ко всем моделям окна Калева. И все это имеет отношение ко второму поколению окон, а в чем же состоят главные особенности оконных конструкций следующего, третьего поколения. С 2005 года инновационные компании в Европе начали переход на новый э, уровень потребительских свойств оконоконструкции. На этот раз основной идеей был свет, но высокие показатели по сопротивлению теплопередачи, достигнутые вторым поколением, оставались незыблемыми. В 2006 году первой российской компанией, которая предложила решение по этому вопросу, стала компания «Калева». И это решение было связано с размещением одной из полков армирования в створке в наплав, что позволило уменьшить габарит камеры для армирования, а следовательно и высоту ствола. Итак, третье поколение окон характеризуется увеличением светопрозрачной части окна к площади окна. Именно увеличение светопрозрачной части окна при сохранении теплоизоляционных качеств выделяет эти окна в новое поколение. Ситуация с выпуском окон третьего поколения в России пока обстоит не лучшим образом. Значительную долю рынка занимает устаревшая продукция окон первого поколения, второе поколение пока не занимает доминирующую долю, а окна третьего поколения только набирают обороты. Но ситуация понемногу улучшается. Новые требования по светопропусканию планируются в готовящемся гости. Ты, клиенты уже понимают минусы первого поколения и недостатки второго поколения. Справедливости ради стоит отметить, что окна третьего поколения не занимают доминирующей долей в Европе. Так что в России те компании, которые выпускают окна третьего поколения, идут наравне с европейскими технологиями. Пройдя путь от первого до третьего поколения, компания «Калево» достигла для своих окон очень высоких показателей как по свету, так и по теплу. Неужели есть еще какие-то показатели, которые можно совершенствовать? Следующей целью стала надежность. В процессе эксплуатации окна деформируются, створки провисают, их становится трудно открывать и закрывать, появляются сквозняки. Кардинальное решение в избежании провиса створки это вклейка стеклопакета. Такие конструкции, рассчитанные на технологию вклейки стеклопакета, при сохранении или даже превышении теплоизоляционных качеств по отношению к второму поколению, а также при сохранении или превышении светопропускания по отношению к третьему поколению окон, является принципиальным новшеством, и это есть окна четвертого поколения. В России только компания «Калево» создала такие окна и наладила их серийный выпуск. В Европе также есть компания с продукцией с аналогичными свойствами, но их всего около пяти, а в мире не наберется десятка. На сегодняшний день окна четвертого поколения – это лучшее, что может предложить оконная отрасль среди окон из пвх профилем в самом начале пути своего развития компания «Калево», как и все остальные российские компании, была в роли отгоняющей по сравнению к среднякам оконной отрасли в Европе. Но очень быстро с ними сравнялась со вторым поколением, а затем и превзошла с третьим поколением среднеевропейский уровень. В четвертом поколении окон компания «Калево» вышла с лидирующей компанией Европы, что называется «Ноздря в ноздрю». Пришла пора обгонять. И как же это можно сделать? Наши достижения на пути развития оконных конструкций привели к появлению окон с прекрасными характеристиками. Но каждое существенное улучшение вело пусть и к незначительному, но подражанию. Второе, третье, четвертое поколение окон превосходит первое по всем показателям, кроме цены. Наша компания поставила себе крайне амбициозную задачу – создать окна теплее, чем окна второго поколения, светлее, чем окна третьего поколения и надежнее, чем окна четвертого поколения, но доступные по цене, как окно первого поколения. Достичь это обычными способами не представлялось возможным, так как они все были применены в рамках предыдущего развития. Потребовался революционный шаг – интегрирование фурнитуры в стеклопакет. За счет такого решения створка превращается в декоративную накладку, что обеспечивает высокий уровень светопропускания. Клевые соединения, отработанные в рамках четвертого поколения, обеспечивают высокую надежность, а толщина стеклопакета – обеспечивает высокую теплоизоляцию. Чтобы найти эти решения, потребовалось более полутора лет разработок и тестов, создание собственной испытательной лаборатории, освоение заново новых технологических процессов. Найдены решения уникальны, что подтверждается патентом на принцип построения окна, которое компания «Калево» получила в ноябре 2011 года. Этого не было ни у одной компании в мире. «Калево» — первая компания с таким продуктом. Это новое поколение окон, пятое, с начала истории современных окон в России». Подводя итог всего вышеуслышанного, отметим, компания «Калево» лидер по производству и инновациям на оконном рынке России. Специализируется на окнах с 1995 года и делает их качественно. Окна «Калево» – самые светлые пластиковые окна в России. Низкопрофильные оконные системы собственной разработки имеют увеличенную светопропускную способность по сравнению со стандартными 70-мм оконными системами. Стандарт на 4%, Десижн на 7%, Vita на 11 процентов деко на 23 процента Калива первой предложила широкоформатные окна на российском рынке. Белизна окон Калива является исключительной. Кипельно-белый цвет их оконных систем остается неизменным на протяжении всего срока эксплуатации. К тому же в окнах Калива применяется белое уплотнение, которое визуально расширяет оконное пространство и делает переход от штапика к стеклопакету гармоничным. Окна Калива комплектуются энергосберегающим стеклопакетом со стеклом с серебряным покрытием. Такие окна обеспе обеспечивают в вашем доме прохладу летом и тепло зимой. Гарантия на все изделия Калева 5 лет. При проведении регулярного технического обслуживания гарантия продлевается до 10 лет. А условный срок эксплуатации, подтвержденный испытаниями и у стеклопакета, и у профиля 70 лет. «Калево» – компания полного цикла от разработки оконных систем и изготовления оконных изделий до поставки их в дома клиентов и установки под ключ. Это означает, что Калива несет перед вами максимальную ответственность за качество изделий и сервиса. А уровень сервиса и комплексный подход в замене окон – основное в выборе компании. Напоминаем, взглянуть на окна по другим углом нам помогала компания «Калева», лидер по производству и инновациям на оконном рынке России. Улица Чапаева, 26 и проспект Толховского, 55. А на этом наша программа подошла к концу. До встречи в эфире телекомпании «Держинск».